всем привет друзья мастер-класс это не назовешь да. просто просто чистим рыбу рыба донская селедка здесь за умного ничего не будет экспериментировать тоже не будем рыбу будем каким образом чистить просто снимем чешую с нее и все потрошить мы не будем. потрошить не будем потому что э, селедка будет терять свои свойства сок вот, так называемые. А рыбий-жир. Вот, не побоюсь этого слова. Здесь масса витамин. вот Не говоря уже об омега кислоте и прочих витаминах. Омега-6. Да. И прочее. И прочая таблица Менделеева. Все, да? Так, да. Теперь пойдем. Сейчас я будем жарить. жарить, жарить да? Так, ну что, будем жарить рыбку. Будем жарить рыбку. Селедочку танскую селёдочку так я думаю тут пару жмений нам хватит есть такое Оп. теперь делаем соль соль конечно не столько как муки короче, ты перемешиваешь вместе солью. Да, да да да да больше тут в принципе ничего не надо соль, мука есть теперь кладем рыбку вот. и делаем как бы вот так рыбка уже без чешуи но мы ее не потрошили дабы не потерять ее все ценные свойства жирок что остался жирок что остался да для любителей. Ну, вообще можно, можно было голову отрезать, можно. И попотрошить, можно было. можно было, все. Мы кладем сюда. Размеры небольшие, долго не придется. Все ну, сковородочный размер он. Ковровочный, да, это норма. Вот. Все. Кто любит отдельно еще. Вот так кладем. Так, поставили сковородку уже накалить надо будет сейчас масло так, так. ну тебе руки Я... да ладно ладно ну давай наливаем масло Раз идет такой процесс ветер какой на улице сильный это вообще да, хороший, но Хорош, то хороший на да. утопим мы ее там. Не, не нормально, нормально. Самое интересное, что такая рыба, ее не испортишь. Очень тяжело ее испортить, да? Ну да, нас ребята угостили, мы вообще были в шоке. Ой, да. Ну, по крайней мере, гола, жареная, это вообще не рыба. Да, с этой рыбой сложно спорить. Другой рыбе сложно с этой рыбой спорить по вкусовым качествам. Согласен? Ну, согласен, конечно. <свят> не нужно быть экспертом. А вот у нас земляков. <свят> мы, мы его в палатку не пускаем, так что он решил себе земляночку забастать. Это <свят> для <свят> чего <свят> это яма? Ты только сейчас скажи еще что, Дима. За старенький. Дима, это для <свят> тебя, <свят> Понял. Рома, а что я тебе плохого сделал? А, нет, поваров не, поваров нельзя трогать. Да, ну вот тоже. А их а, два повара. Да. <свят> <свят> <свят> я рыбу числю. Спарчить начинает. Так, а вон она, лопаточка на месте. Лопаточка, лопаточка. Лопаточка, лопаточка будем сюда сюда. Складывать да, руку. Ну, да, давай потрем чашечку. Давай. Оп. Можешь даже ручки уже Все, Хорошо, Ну, да, ну руки обтирай так все значит масло важно надо важно да важно не сразу, не сразу бросать да, масло а, а после того как она начнет даже стрелять вот. слышишь, кладем -то? я я я не отвлекаюсь я, на, на, на, на... очков тоже не да вот, мы занимаемся серьезным делом цели михалыч поэтому вот да. я даже не хочу Смотри, жареная стерлетка на канале Дипишин. Вот так. Ой. Так мы еще одна влезли, да? Да, да, да. И как раз получится. Получилось. Ну, нас... Как я договаривался. Три, три нам, да. одному ему, да. Одному, одну да, одному Да, одну дотаешь. Один земляк. Смотрится? А вообще отлично. Отлично. Засворчала. Ага. Глазик, глазик, глазик. Значит, запах пошел сразу, как у а? Запах. О. А вы сливной не давитесь уже? запах, ароматы сумасшедшие, неповторимые, да, Игорь Михайлович, да, да, М -м -м. вот так это дело будет, ну я не знаю сколько там, в принципе, 5 минут, наверное, хватит на это. Ну, ну, будем смотреть, -по, по стороне, <связываю> да, да? Слеп, уже да, теперь, да, да, будем да, будем да, да, да. не еще не не она. нормально, не нормально, смотри, вот сюда, Хвостик уже наш сюда падает, видишь? Просто мы сделали все это аккуратненько. Оп, Раз. Раз. У нас. Новый запах такой. Оп, пишешь? Ага. Отлично. Отлично. отлично. Так, так. Аккуратненько, короче. Давай, давай давай Оп, пищ. Говорит. Да, отлично. Ты чуть цепляет уже. Потому что ну нежное, нежное мясо. И теперь сам большое, раз. Ну, накрывать ее не надо, потому не, что не раз, не распарится. Да. Да, да, да, да. Она, видишь, все равно будет ломаться. Мясо нежное, ну, не знаю. Готовится быстро. да? Готовится быстро, да. Поможет. Так. Давай, я помогу. Давай, давай, давай я буду держать. А ты ну, выкладывай рыбку. Угу. Тебе вот как, подумаешь, не ну, сюда? Как, как, это нормально. Смотри. Вот так. Раз. Давай. Так, так неудобно. неудобно. Давай сюда. Ну, давай, так, давай. Оп, О, два, пойдет. Ой, отлично. Пойдет. Да, запах такой. Пойдет. Вот. Оп, пойдет. Пойдет. пойдет. Ты, главное сильно не не кричить, понял? Чтоб, я пугаюсь. Я понял. И вот там шедевр. Это шедевр. это наш крупняк удринище. Да, да, да. Все. Процесс лик. Давай, пока оставим. гладу последнюю. Да масочка хватит. подходит вот, как раз, и все, все, все два захода. Так, когда мандан Александрович пойдет сковородку мыть сразу, правильно? Да. Потому что такое нельзя оставлять надолго. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вот почему да, да, да, да, да, так, давай, последнюю выложим. Дожарили рыбу свою. Да. Здесь вот прям получилось. Красивенько. Ага. Ага. Опа, что она там сцепилась? Чуть не сорвалась. Ага. С нами этот много не проходит. Так, ну теперь к столу так ну что давайте берем рыбочку будем сейчас кушать роме положим все по-честному все по-честному по две штучки по две? 2 никого не обидеть спасибо нет нет это себе это основатель Ну что, будем пробовать рыбу? Жареная селедка на Дону. Ловим в Каныгин. на год. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока.